Так, и сегодня я вам покажу читную блокаду версии 3. Подключаемся, как всегда, к игре. Здесь я обновил две функции, это бесконечные блоки и бесконечные патроны. А также добавил одну новую функцию, это остановить очки красным. Лучше всего ее использовать в режиме контра. Давайте зайдем на какой-нибудь сервер, и тут я уже вам продемонстрирую, как это все работает. Заходим мы, ребята, за синих. И начинаем игру. И как видите, ребята, у красных 145 очков. Сейчас я вам покажу, что они обновляются. Вот 146 После того, как они убивают 48 И давайте уже активируем эту функцию. Стоп, очки красные. Установить очки красные. На нее кстати, поставил горячую клавишу. Здесь вы можете посмотреть. Горячие клавиши. И вот сначала нажимайте на блок а потом на шестерку там, в правой панельке. Как видите, у красных не добавляется ничего. А у синих добавляются очки. Ну, давайте сейчас пойдем, посмотрим. Вот как видите, красный убивает, но очки не добавляются. А если синие сейчас убьют... Синий, кстати, не убивает, ну ладно, пойду сам попробую убить. Вот, нет, вот, убили, синий наконец-таки убили, и 107 очков уже. Вот так можно, ребята, выигрывать постоянно. 148 очков у них до сих пор. Ну а теперь давайте я вам покажу бесконечные блоки. Сначала мы поставим блок, потом его сломаем. Вот так вот, все. Теперь давайте активируем горячие клавиши на троечку, и сейчас она должна у нас активироваться. Вот она у нас активировалась, и давайте посмотрим... Тратятся ли блоки? Блоки, как видите, ребята, не тратятся, и можно просто спамить ими. Но они вообще никогда не потратятся. Это не визуал, ребята, ничего. Кольтко вас могут, правда, крашнуть потом. Если вы очень уж много будете ставить, так, спамить, спамить, спамить, вас может крашнуть. Но блоки, как видите, бесконечные. Следующая у нас функция — это бесконечные патроны. А, нужно было пострелять. А, ну я уже стрелял, Да. Так, вот она сейчас у нас активируется, горячий клавиши. Мы стреляем, и как видите, вот столько у нас патронов. Перезаряжаемся, и как видите, патроны остались у нас. Вот можем просто стрелять и перезаряжаться, и все будет отлично работать. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Сегодня я вам показал вот такой вот классный чит, скачивайте его, и просто всегда выигрывайте. Всем пока-пока!